Для приготовления пирога нам понадобится майонез, сметана, яйцо, мука, фарш, картофель, лук, соль, перец и подсолнечное масло. Смешать в одной тарелке майонез и сметану. Хорошо перемешиваем. Добавим перец, соль, а также можно добавить сушеный укроп. Одно яйцо и одну ложку муки. Это тесто мы делим на три части и хорошо перемешиваем. В фарш добавляем нарезанный лук, перчим, солим и перемешиваем. Противник смазываем маслом и выкладываем нарезанные кольцами картошку. Добавляем треть приготовленного теста. Наверх выкладываем фарш, полностью покрываем и немного придавливаем. Далее поливаем тестом. Выкладываем картофель, картофель нарезаем тонкими кружочками. и заливаем оставшимся тестом поставим пирог в разогретую духовку выпекаться 45 минут на 200 градусов за 10 минут до конца можно посыпать тертым сыром приятного аппетита